Всем привет, дорогие друзья! Я по вас так соскучился, что давно с вами не разговаривал. Сегодня хочу, конечно, ответить на некоторые вопросы. Вот, но в первую очередь хочу поблагодарить тех мастеров, которые в соцсетях посоветовали мне купить э, фирмы болгарки Макита. Да, ГА5021С. Вот, да, вот. Сборка ее еще написана в США. Все как положено, конечно, и денежки тоже приличные. Вот Болгарку я беру для шлифовки, вот с таким кругом а, насадки. Для чего мне вот эта болгарка? Вот. всегда спрашивали, для... зачем вот такая данная болгарка. Этой болгаркой очень удобно, например, убирать всякие такие э, места, вот, например, торец. да, вот. Хорошенько его можно подшлифовать легенько. Да? Например, где-то можно даже плоскость взять ей. Ну, множество. Можно ей найти работу в мастерской. Некоторые мастера говорят, что она якобы не зачем. Вот. Ну, глубоко, конечно, ошибаетесь. К ней продаются очень множество всяких насадок, которые можно применить в мастерской по дереву. Так что, кто не пользуется, ну, может вы привыкли. Я, например, когда работал на работе, у нас очень множество всяких деталей. Мы подшлифовали, например, болгаркой. В тех местах, в которые даже не можно влезть станком, либо какой-то машинкой. Понимаете? Вот, вот она приходит сюда на выручку. Вот. Так что вам спасибо, кто советовал мне Макиту. С Макитой, конечно, я знаком уже не один год у меня сейчас уже тоже понемножку нарастает инструмента макиты, я думаю, что я с ней дальше буду работать. вот, ну э, этот ролик, конечно, не об инструменте, а именно о изделиях. Э, множество раз писали в интернете э, под роликом под столом раскладным, э, что как, какой размер, да? как делаете, чтобы он раскладывался, объясните. Ну, чтобы люди поняли. Потому что некоторые мастера, вот, они все понимают, да, кто, например, учится, они вот, ну, не знают, с чего начать. Как и, ну, как и все мы, мы тоже с чего-то начинали. Мы не знали откуда, откуда нам брать информацию. Мы там обращались, например, либо в интернет. Ну тогда в моем время интернета не было. Смотрели в книги, либо брали опыта ближайших мастеров, которые были рядом, как говорится. Это на работе. Да, вот Ну что По поводу. Всего хочу от этого сказать Сейчас я делаю Стол раскладной И к нему 6 стульев Вот Сейчас Разберем их размеры И как полагается ну, Объясню то что там Можно сделать Вот. Делаю я направляющие на столе Деревянные из-за того что Заказчики хотят Только дерево Вы сами понимаете Вот Иногда даже некоторые саморезы не признают, которые ну, не видны в местах Но с саморезами они уже начинают мириться Потому что э, если без самореза начинаешь делать уже все Это ну, дополнительная как говорится, ну, работа и соответственно большая цена вот, ну, когда после озвучки цены они меняют мнение самореза, вы сами прекрасно понимаете. Вот, ну, некоторым даже пофиг, они хотят видеть все классно и даже готовы заплатить деньги, чтобы не видно было и самореза. Ну, а некоторым это даже и не принципиально. Главное, чтобы верхняя часть была как картинка. Вот почему снимаю сейчас ролик на полуфабрикате потому что сейчас это все я начну шлифовать разбирать некоторые детали и при покраске я уже не смогу вам ничего объяснить потому что это все очень будет вот так как каша и по-быстрому и уже знаете конечный результат начинаем идти к финишу мы хотим отдать. Изделия по-быстрому Ну, чтобы взять какие-то деньги за это все Это у всех так так, Потому что, ну, не может быть, чтобы Никто там уже под конец Раз, а не буду, пойду там отдыхну Нет, отдыхать уже сил нету а работать нужно Потому что уже виден, виден финиш, как говорится вот. И хочу все-таки вам это все рассказать Итак, друзья, начнем из стульчика Потому что он как бы быстрее с ним будет. Вот. Э, стул у меня высотой, э, кажется, 95. Да, так и есть. Но плюс коронкой у меня получается 98. Вот. Так. Э, сам, сам изгиб я делал как? Э, делаем 90%. Ну, например, по вертикали, да, угол соответствия. И э, наклон 9 сантиметров здесь и 7 здесь получается вот. ну, для удобства. Э -э, сама сидушка 40 сантиметров. Вот так. И 45 см, вот так получается. Высота 45 от низа поверхней сидушки. И царги получается толщиной 22 миллиметра, но ну, у меня была тридцатка, я использовал ее на 22 миллиметра, если у кого-то там двадцать пятка, даже 18-17 миллиметров тоже годится, вот, толщина крышки тоже там 20, ну, то что получается по толщине из тридцатки, да, там 22 миллиметра, 24, кто сколько вытянет, смотря зависимости от попиленной доски. Потому что есть доска и волнами. И бывает от того, что лежит ее покрутит там И пропеллерами и все тому подобное. Вот. Ну, в принципе. Особо здесь сложного нету ничего. Ножки кабриоли. Как изготавливать. Вообще видео полно в интернете. Вот ламельки бросил сюда ламельки они там 30 на сантиметр толщиной 30 миллиметров на 10 миллиметров получается вот вот это цага 7 вот так что сюда бросил для крепления дополнительные такие уголки вот и снизу будет крепиться крышка на саморез вот, через вот эти косячки сам стул все это сделано с клёна. вот так что вот такой получился стул ну, по поводу ну, здесь ну, толщина вот 33 у меня получилось я делал из доски сороковки можно, конечно, и с 50-ки делать, ну, как бы, на мой взгляд, это было бы немножко грубовато. Вы, конечно, не обращайте внимания немножко, это полуфабрикат, это еще нужно шлифовать. Ну, я объясняю, как бы, вам размеры, чтобы вы понимали. Здесь вот эта цара на 10 сантиметров, а шип у меня получался вот здесь 7. Ну, как бы для изгибов это все сделано. Ну, так, чтобы оно более-менее смотрелось, и не очень, якобы, он сильно нарезан был, потому что, ну, как сказать, немножко, чтобы был поскромнее вот так стучик. Вот, ну, стульчиком, я думаю, все понятно, как бы все объяснил. Верхняя Чицарга здесь 12 было тоже 7 шип кром одинаковый шип для того чтобы меньше заморачиваться. Вот. здесь конечно делал я потемок для крепости, потому что если сделать полностью шип, вот эту заднюю часть которая вот здесь останется она ну, отломается и стук будет не такой крепкий. потемок нужно делать обязательно вот именно на передних ножках а на остальных можно туда вбрасывать целый на полностью ширину ца и шить вот конечно я видел как делает на шкантах стулья вот если честно на шкантах стулья но это это мое мнение это смешно можно заднюю спинку например здесь сбросить на шкантах но вот здесь не знаю я не уверен что он будет такой крепкий вот. но Это мое мнение, кто так делает, делайте Если может быть он у кого-то стоит ну... На мое мнение он как бы слабовато будет выглядеть Все-таки шип на полную ширину Вот если у меня здесь 7, да, я 2 сантиметра забрал Даже на, не 2 сантиметра, полтора забрал на потемок Как бы срезать шип вот так. И у меня остается, считайте 5 сантиметров это все-таки нормальный шип. Хороший широкий крепкий шип. Вот. Но по поводу шкантов это мое мнение. Давайте перейдем к столу. Итак, стол получается. Ой, у нас вот так 80. А так сложно видим 120 сантиметров толщина крышки 30 миллиметров толщина юбки 40 миллиметров там еще будут всякие балахушки на, на нем этом висеть вот высота стола сейчас самое интересное 73 сантиметра заказчик захотел именно 73 сантиметра потому что у нее там еще какой-то стол стоит и он якобы как говорится, при еще хочет представлять, чтобы они были, ну вы сами понимаете, в один рост, вот. Но размер, как говорится, стандарт, да, можно делать 78, 75 сантиметров, вот. Сама крышка получается по 60 сантиметров, да. Вот эти мухи, не знаю, что уже с ними делать, я уже здесь сам скоро от яда упаду, они все-таки летают. Вот. вот, Конечно, на деревяшках оно ездит немножко, как говорится, неплотненько. Да? И что хочу сказать, когда это все покрыется лаком, я сюда покрываю не лаком, а грунтом просто, и оно тогда лучше скользит. Здесь все наш контакт, вот вытаскиваем одну половинку, получается вытаскиваем вторую половинку, вот это немножко вот так. Конечно, есть какое-то неудобство, мне это не очень нравится, но э, по заказу заказчика это все нужно, как говорится вдвоем это складывать, потому что ну, немножко неудобно вот, и получается вставка 40 сантиметров и полностью стол получается 160 ну, все это хорошо довольно устойчиво нигде не шатается вот это все полностью очень хорошо полозья я вам сейчас объясню, потому что почему я сейчас снимаю. Я его сейчас буду разбирать и переворачивать, как говорится, чтобы разобрать эту всю систему для покраски. Именно вам хочу детально это все подробно ну, показать и рассказать по поводу этой системы. Ну, кто, возможно, и видел такую систему в интернете, это хорошо. Ну, я, например, не наткнулся на, на этот ролик. Который полностью объяснит, чтобы правильно вот это все раздвигалось. Вот, раскладывается тоже довольно так неплохо. Я разложу, потому что ну, легче потом не разбирать будет, чтобы не цело ну, таскать с собой. Вот, вот это все уберу. все покажу поподробнее вот друзья вот так я прикручиваю ножки к столешнице да ну к самой этой конструкции вот прикручиваю на два шурупа ну, на один можно ну принципе лучше на два перестраховаться найти шурупы как говорится много не на но зато будет понадежнее. Вот и здесь вот сделана планка специально для того, когда э, данные вставки вставляются сюда, чтобы они не выпали, не побились сами и не побили стол. Как бы вот. Ну и плюс эта планка она, ну, можно сказать, добавляет крепости столу. Вот. Сейчас откручу эти ноги и будем разбирать конструкцию поподробнее. Итак, друзья, камеру взял в руки, так будет удобнее и для вас, и для меня. Сделаю я вот такую направляющую, обычная паз-шип. Вот здесь нужно сделать зазорчик. Сами понимаете, что это дерево может где-то ну, немножко распереть. Но зазорчик нужно делать. Это, конечно, браковая как говорится, запасная, я всегда делаю с запасом, чтобы если в случае чего, как вот здесь повыревало видно, да, я могу ее отложить и взять более качественную деталь. Вот, ну это вам пример, как оно все это ездит. Вот. Когда делаем направляющие, делает направляющий лучше из твердых пород, потому что все-таки из мягких быстро изношуется, да, и при, при передвижении, например, какого-то перекоса она может не ехать, как вот в данной ситуации, а вминаться и плохо передвигаться по пазове. Вот, сюда я добавил бабышки такие брусочки для того, чтобы между ножками увеличить пространство, чтобы спрятать вставки, да, вот и ну как бы вы еще видите что здесь не спрятаны все саморезы я вас уверяю это все таки полуфабрикат который нужно еще доработать это все спрячется сейчас тема как говорится по размерам и данной системы вот сделал высоту вот вот этой конструкции 8 сантиметров до да? длина получается 106 и ширина 65 сантиметров сбрасывал где-то от 7 сантиметров ну можно и больше сбросить но так будет проще для того чтобы спрятать данные вставки вот еще раз повторюсь для того чтобы вставка не падала она здесь помещается в таком положении вот обе вставки, вот видите, вот эта как бы планка не до, не даст упасть вставкам вниз. Вот. Сейчас я это буду откручивать. Да, и когда прикручиваете вот эти направляющие, у вас должен быть ход где-то тоже около 2 мм отступайте, потому что я в первый раз когда прикрутил это все вплотную, ну знаете, чтобы все было плотненько я сразу не подумал что это может просто не передвигаться вот, и получилось что оно просто заклинило я его не смог вообще подвинуть ни в какую сторону. Да, еще есть такой момент, когда будете подобную делать конструкцию и увеличивать пространство для вставки, вот не забудьте про шурупы, потому что вот в данной ситуации у меня немножко не совпали шурупы, вот что-то не так пошло. Ну, мне нужно было просто это все учесть и шуруп прикрутить правильно но благое дело, что я могу открутить одну сторону просто и это все освободится без всяких проблем но в некоторые ситуации нужно конечно это все учесть вот здесь стоят упоры чтобы это все не передвигалось да, в лишние и получается у меня размер вот этой направляющей 27 сантиметров, 27 сантиметров и здесь от края к направляющей получается где-то 24, точно не скажу сейчас где моя рулетка. 22 сантиметра, извиняюсь, вот засомневался, и нужно перемерить, чтобы вас не ввести в заблуждение. 22 сантиметра получилось. Сейчас я это откручу, еще покажу некий нюанс. Так, понемногу разбираем, понемногу объясняем, да? Вот, когда это все открутил, я сделал пометки. Прикрутил на место, чтобы не потерять. Вот. И когда вот прикручиваем вот эту направляющую, вот эту, я сделал, что я сделал. Я это все тянул. Потом на ресмусе я снял одну сторону в 1 миллиметр. Вот получается здесь 7, здесь 8 миллиметров. вот Чтобы вот это следующая часть направляющая у нас выступала в 1 миллиметр для чего это для того чтобы не сделать полностью плотно здесь да чтобы столешница передвигалась у нас без всяких проблем потому что ну есть какие-то маленькие изъянки, да там допустим здесь где-то неровность там где-то неровности и оно получается что не очень хорошо это передвигается потом вот и с помощью вот этого миллиметра одного который данный это все у нас исправляет вот когда добавлял вот эти я брусочки для того чтобы прикручивать ножки и сделать большее пространство для место для вставок я здесь тоже пробрал еще дополнительную четверть чтобы вот эта направляющая она не терла там ну, потому что ну видно что она здесь ездит и может тоже упираться вот и сделал упор по центру чтобы эта столешница не съезжала влево вправо да там как бы, ну, чтобы это было эстетически. Вот. Ну как бы, возможно сказать, и все. Это нужно уже брать, заделывать саморезы. Да, там и в принципе шлифовать и готовить к покраске. Вот эти все ролики, как уже там более подробно как я изготавливал стул стол, буду показывать уже в следующих роликах. Вот, полностью с покраской, готовое окончание работы, как говорится, все увидите уже в следующих роликах. Что еще здесь добавить по поводу вот этой конструкции? Нужно, друзья, что когда вы работали, вы работали и пробовали сами. Возможно, у вас другие идеи бывают. Возможно, даже не нужно делать канавку, а просто буквой Г, да, одну четверть сделать, перевернуть и как бы так, ну... Каждый сделает так, как считать нужным. Я показываю только тот способ, который, например, пользуюсь я. Я к нему привык, да, и мне с ним работать удобнее, потому что я уже знаю, какие нюансы здесь есть, какие будут проблемы, если что-то не так, да, там. А экспериментировать, конечно, можно, если конечно есть время времени конечно немножко маловато вот я едва успеваю что-то снимать для вас. Так э, перейдем э, к ногам к нижней части стола размер вот э, здесь у меня 140 миллиметров здесь полностью и с шариками получается 200 миллиметров я клеил брусок 140 на 140 миллиметров до да, готовая часть и наклеивал по 2 сантиметра со всех четырех сторон такие накладки чтобы получилась ну как бы больше вот эта часть такая объемная и плюс шарики по сантиметру грубо говоря и получается где-то 200 миллиметров вот эти лапы они по 27 сантиметров отсюда сюда. шип 140 миллиметров тоже вот и полностью вот эта вся деталь у меня кажется 67 65 сантиметров ну 80 стол да там и где-то сантиметров 10 нужно чтобы это убиралось ну чтобы когда проходить возле стола не зацепаться облапы, лапы вес столешницы э, делал здесь с торца от 25 сантиметров до 30 сантиметров делаю для того, чтобы ну, максимально было удобно, чтобы ногами не упираться именно в ногу стола. Вот конечно, высота здесь 73. Ну, когда, конечно, делаю вот такие штуковины, вот. Я делаю побольше, здесь если 140, они 160 миллиметров получаются. И толщина, конечно, зависит от вашей доски и, как говорится, от того, что вы делаете. Если, например, у меня нераскладной стул, я делаю потолще, где-то 40 миллиметров, да, и потом я начинаю прикручивать это здесь здесь и здесь и здесь я прикручиваю два шурупа а здесь вот так по одному вот к столу и это служит как бы дополнительной крепости столешницы чтобы ее там поменьше крутила вот ну, якобы все рассказал по поводу размеров, можно сказать, чем смог, тем помог. Потому что я сам прекрасно понимаю, когда я пришел на работу, я пошел в столярный цех, я ничего не знал, не знал, как работать, как вообще, не знал даже, какие породы древесины. И я, в общем-то, получается, ходил от мастера к мастеру, просился чтобы они подсказали как это сделать, что сделать вот. и не знал с чего в общем-то начать. И некоторые мастера делились опытом, а некоторые говорили не мешай, отстань нам некогда и тому подобное. Вот. В принципе, мне вот этой информации не жалко. Вот. То что знаю, поделюсь, расскажу. Уже множество подписчиков ко мне звонят я даю свои контакты, они звонят я по вайберу пересылаю и эскизы и размеры, и объясняю как что делать, как что не делать я всегда иду всем навстречу, никаких проблем конечно, если есть время вот. заканчиваю этот ролик и буду продолжать ä, это все шлифовать и красить ну а в следующих роликах покажу уже готовые результаты вот этих изделий у меня все, всем пока, до новых встреч